Минутная готовность. Есть! Есть! Минутная готовность. Минутная готовность принята. Здравствуйте, дорогие зрители информагентства «Ледокол». Сегодня Марк Анатольевич Соркин ответит на ваши вопросы, поступившие после просмотра передачи с Еленой Николаевной Ведутой и ведущим Алексеем Леонидовичем на канале «Аврора». Здравствуйте, Марк Анатольевич. Добрый день, Катя. Зачитаю первый вопрос. В вашем недавнем диалоге с Еленой Николаевной ведутый ведущий не увидел расхождений в ваших взглядах. А как, по-вашему? Были ли расхождения? Расхождение одно, но коренное. Елена Николаевна, при всем моем уважении к ней, пытается запрячь телегу впереди лошади. Она рассчитывает на некий механизм, который якобы переведет от капитализма к социализму. Это невозможно. Пока не взята власть пролетариатом, у буржуазии не отобрана власть и собственность, никакие механизмы не помогут ликвидировать буржуазную общественно-экономическую формацию. Вот это главное коренное различие. Вот такие вопросы. Почему Марк Анатольевич не настаивает на том, что ведут, а пытается протащить идею сидеть и ждать? Вы говорите, Марк Анатольевич, что без борьбы ничего никто не перестроит, а она давит на то, что научная кибернетика самоплавно приведет к коммунизму. Я как раз постоянно, если вы внимательно смотрели передачу, я как раз постоянно настаивал на, именно на позиции взятия власти в буржуазии, а потом все остальное. И даже попросил у ведущего, Дать мне две минуты, чтобы это сказать. Ведущий постарался голосом это заглушить, но тем не менее. Я эту мысль выросли. Не показалось ли вам, Марк Анатольевич, что цель таких эфиров создать у людей ощущение того, что идет борьба, что кто-то где-то сопротивляется, что скоро все только сидеть и ждать. Нет. Все зависит от того, с какой целью участники дискуссии, значит, пришли на эту дискуссию. Моя задача – донести до людей, что без борьбы нет победы. И это первое. И второе – то, что без них все теоретические разработки наши беспомощны. Вот когда все слушатели или подавляющие их часть, или большая их часть в этом разберется, и будем говорить, создаст коммунистическую партию снизу, создаст ячейки организации, которые организуются в единый механизм на тех принципах, которые декларировал Владимир Ильич еще в 1902 году. Централизм, каптация и железная дисциплина. До тех пор ничего не будет. Я понимаю, конечно, что лежа на диване или сидя в кресле удобно слушать любую передачу, говорить, ах, ах, какие умные люди. Не надо. Нет тут никаких особо умных, особо гениальных людей. Есть просто те, которые хотят счастья не только для себя, но и для людей, и для детей, для их, и для внуков. Вот и все. И если вы присоединитесь к нашей борьбе, войдете в организацию, тем быстрее мы сможем ликвидировать буржуазную общественно-экономическую формацию и победить буржуазию. То есть споры интеллектуалов и философов о нашем бытии сейчас не актуальны. Сейчас нужны люди-пассионари, готовые вступить в борьбу. Правильно, Марк Антонович? Я не люблю слово пассионари. Согласна. Нужны бойцы. Активные. Угу. Бойцы. У многих осталось после вкуса и после передачи, что ведущие подыгрывает э, Елене Николаевне ведут. Как вы считаете? Я не обращаю на это внимания. Я свои мысли высказал, ведущий мне в этом не помешал. А дальше кому он там подыгрывает? На чем подыгрывает? Может, он как Зеленский играет. Хорошо, вот такой вопрос. Согласны ли вы с тем, что переворот в стране может совершить только армия? Как вы себе представляете бескровное провозглашение социализма? А куда денутся тогда олигархи с их частными армиями? Да и сама армия через отсеянных за 30 лет офицеров тоже в руках буржуазии, да еще и с ядерным оружием. А миллионы очень обеспеченных людей, они же последние отдадут, но не коммунистам, а тем, кто их сможет обратно от отбить. Ну, Во-первых, эти миллионы обеспеченных людей, они атомизируют. Они друг друга в тайне ненавидят и завидуют другу. И они никому ничего не отдадут, если у них не отнимут. Они постараются своими капиталами сбежать куда-нибудь. Это раз. Второе. Что касается армии. Это когда-то было, что офицеры были привилегированным сословием. А сейчас офицеры такие же наемные работники. Пять лет контракта. Закончит ретрад, пошел он и будь здоров. Или, как говорится, лежи пятки, командировав, чтобы тебе продлили контракт, чтобы ты дотянул до сертификата на жилье. Вы думаете, офицеры этим сильно довольны? Думаю, что не очень. И вот как раз они, когда услышат о том, что они полноправные граждане нашей страны, наоборот, привилегированные граждане, поскольку их задача защищать нашу страну, они в подавляющей своей части неизбежно перейдут на сторону советской власти, как это было в 17 году прошлого века. Так что, а что касается частных армий, эти ребята убивать за деньги будут с удовольствием, никто не спорит. Но вот умирать за деньги они не хотят. Они эти деньги посчитали уже, куда потратят. И поэтому они предпочтут, если увидят, что для них это не просто там безоружная толпа, которую можно разогнать десятком очередей. Они свои стрелялки, глушилки побросают и в разные стороны дернут. Домой, жене и детям. Унося с собой за выданные им деньги. Ведь против них будут уступать люди, вооруженные идеей, передовой идеей, а у них идеи нет. И самое главное на них, для них – это вот их эта самая сумочка, деньгами набитая, а ее спасать надо. И вообще зачем он за какого-то капиталиста помирать? Так что не преувеличивайте. Без кроны, конечно, это не будет. Но кровь будет маленькая. Дело в том, что гражданская война, которую развязали белогвардейцы против советской власти, с одной стороны подпитывалась прямой интервенцией иностранных государств, 14 государств, высадили свои войска на территории Советской России. Но самое главное, Основную ударную силу белых армий составляли казаки. Один из казачьих войск, 10 миллионов человек, с детства учили их подчиняться дисциплине, воевать, стрелять, рубить шашкой. И, собственно говоря, когда их заставили поделиться землей с безземельными российскими крестьянами, они восстали. Но как только были разбиты под Косторной буденным когда сбежал э, в Кашгар атаман Дутов, и там его пристрелили, когда сбежал атаман Семенов в Китай, в Градеково, ну, гражданская война очень быстро закончилась. Она бы закончилась, бы, может быть, даже еще раньше, если бы не нападение Польши, когда пришлось оставить на некоторое время борьбу против Врангеля и повернуть армии против Польши. Поэтому не пугайте себя раньше времени. Я даже думаю, что если, как говорится, нам удастся убедить офицеров прислушаться к нашей правде, то защита от внешней агрессии будет достаточно надежной. А это значит, что интервенции иностранных государств просто не повторятся. Спасибо. Вопрос по стабильности выбранного пути. Какими государственными материальными ресурсами может распоряжаться руководство Компартии, чтобы не было соблазна свернуть под любыми предлогами на путь перестройки? И знаете ли, как это обстоит дело в Китае? Значит, будем так говорить. Китай безжалостно расстреливает взяточников, Без всяких не обращая внимания на пост. Но дело в том, что это реакция. А для того, чтобы руководители партии не вернули на пост перестройки, Компартия, как организованная сила, как структура, как организация, не будет принимать участие в управлении страной. Она будет заниматься своим прямым делом. Внедрением коммунистической идеологии в массы на своих рабочих местах. А управлять страной будет советская власть. Депутаты, которые выбираются снизу по производственному принципу, и выбираются сразу во все, все необходимое количество депутатов, которые потом путем коаптации будут попадать в соответствующий Верховный Совет или Съезд народных депутатов, Съезд депутатов трудящихся который формировать будет Центральный исполнительный комитет и председатель Центрального исполнительного комитета будет являться председателем Верховного Совета одновременно. Центральный исполнительный комитет будет формировать правительство. А задача коммунистов убедить людей в преимуществе коммунистической идеи для того, чтобы как раз именно носители коммунистической идеи и попали в органы советской власти. Вот тогда, Спасибо. извините меня, никакого перехода к перестройке не произойдет. Возможно ли построить социализм или провозгласить социализм мирным способом, то есть без применения насилия капиталистам? А что, было когда-то, что власти собственность отдавали добром? Нате, ребята, приходите и берите, все отдам. Да, роздал власть свое имение, сам остался бусы Собирать на построение храма Божьего пошел. Это уникрасово. Но в жизни так не бывает. Это придется отбирать. В жестокой борьбе. Власть и собственность придется отбирать. И передавать ее в собственность общенародную. Сейчас ходят такие. Модные уже 30 лет, даже 35 песней. Вот, все это брать и поделить. Но ну, это к шарику, написанному, написанному полусумасшедшим Булгаковым. А у коммуниста другая задача. Дорогие друзья, просим прощения за неполадки с интернетом, технического свойства. Продолжаем. Марк Анатольевич, можно следующий вопрос? Или вы еще по предыдущему вопросу что-то хотите добавить? Нет, все сказал. Вопрос, раскройте, пожалуйста, суть Косыгинских реформ, вкратце, если можно. Значит, это разрушение Единого хозяйственного комплекса. До этого момента, когда предприятия отчитывались перед, будем говорить, предстоящими органами, по снижению себестоимости продукции и повышению производительства труда, то есть по качественным показателям. После Косыгинских реформ стали каждое предприятие отчитываться по прибыли и рентабельности. И его работы именно так оценивали. В результате этого Единого народно комплекса не стало, а стали отдельно взятые предприятия, которые были обеспокоены получением прибыли от своей продукции а социалистическое производство и прибыль вещи антагонистические спасибо вот уточнение значит переворот в стране может совершить только армия причем силами офицеров среднего и нижнего звена поясните пожалуйста к вопросу о нет вопрос заключается в том что как всегда, впереди будут представители пролетариата, класса пролетариата. А это и рабочие на заводах, это и батраки у фермеров, это и врачи, и учителя, и офицеры, и инженеры, и ученые, и все на своих местах. Так, такой вопрос. Проясните, пожалуйста, ситуацию с Нагорным Карабахом. Повышение градуса армянского национализма. Сейчас диаспора Германии и Франции перекрывает дороги, армянской диаспоры, чтобы привлечь внимание к Карабаху. Какие последствия вы видите вообще? Как это повлияет на какие-то, может быть, процессы в том регионе? Турция, Иран. Россия. Значит, весь этот конфликт инспирирован Турцией. У Эрдогана есть идея возрождения Османской империи. А для этого ему надо получить коридор мигринский, Для того, чтобы у него была общая граница с Азербайджаном. А потом уже через Каспийское море в Среднеазиатской республике, где тоже тюркское население. Когда-то именно оттуда турки и сельджуки пришли в Малую Азию, а потом в Византию. Поэтому этот весь конфликт инспирирован Турцией. Но должен сказать, что непроглядная роль в этом деле и в Армении. И война-то идет на территорию Азербайджана, Семь районов Азербайджана были оккупированы Арменией под предлогом того, что нужен проход к Нагорному Карабаху. Но Нагорный Карабах объявил о том еще э, в 1991 году, что он является самостоятельной структурной единицей, не ни к Армении, ни к Азербайджану. Вот. И там жили и армяне, там жили азербайджанцы. Правда, сейчас с этих территорий, с семи районов, из э, Нагорного Карабаха азербайджанцев практически выгнали. Около 800 тысяч э, беженцев э, с этих районов. Они тоже хотят вернуться домой. Короче говоря, обычная буржуазная война между двумя буржуазными государствами, которые пытаются друг у друга отгрызть, будем говорить, некоторые сладкие куски. Ну, естественно, инспирируемые, соответственно, игроками за спиной. Армения, так сказать, впала в ту же многовектовность как говорится, и там полностью командуют американцы, если бы не российские войска в Гюмри, то Армения давно бы уже стала врагом Российской А у Азербайджана, Азербайджан подталкивает Турцию, которая, будем говорить так, сейчас, на сегодняшний день, очень довольна политикой Соединенных Штатов. В частности, тем, что там укрывается личный враг Эрдогана Гюльян, его соперник. Вот этот клубок и завязался. А страдают, как всегда, простые люди. Убивают стариков, женщин, детей. Бьют, понимаешь, снарядами по жилым районам. Да, вы неоднократно говорили о том, что в Ереване самое большое американское посольство Наверное, благодаря Но армию гостеприимства. Ну, Извините. Да. А, да, кавказское гостеприимство. Но я знаю, что и на Балканах самое большое посольство американское в Европе на Балканах, в частности, в городе Сараево, в Боснии и Херцеговине. Так что, в общем-то, американцы разрастаются, да, свои дипломатические представительства расширяют. И это, как мы видим, неразрывно связано с какими-то с активизацией каких-то действий. Вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие обвинения предъявлялись Лаврентию Берия и насколько они соответствовали фактической действительности? Значит, Фактически. Лаврентию Берия э, обвинения предъявлялись. Вы извините меня, какие обвинения можно предлагать покойнику? Значит, Берия был убит. При вызове его на президенте ЦК, якобы на него есть какие-то материалы, которые на него сообщил некий Строкань, начальник управления Львовского министерства безопасности по МГБ по Львову. Сказал, что за чушь? Ну, поехали, я дам ответы. Значит, его за ним прислали Батицкого и Москаленко. Значит, кто-то из них на лестнице выстрелил ему в затылок. Суда не было как такового. Имитация была. Ему Им предъявили, значит, два убийства якобы Ягославского там посла. И второе – это, будем говорить, беспорядочную половую жизнь. Вот и все. Ну, извините, когда человек уже покой. Понятно. Марк Анатольевич, вернемся к вашей беседе с Еленой Николаевной. Еще раз, расскажите, пожалуйста, о роли кибернетики и почему вы считаете, что кибернетика является буржуазной наукой и уводит трудящихся от сути из зрения в коме? Когда-то, будем говорить с вами так, кибернетика — это было создание так называемого, как сейчас любят говорить, искусственного интеллекта. Но машина не может быть умнее человека. Машина действует в рамках матобеспечения, которое пишет человек. За эти рамки она выйти не может. Оно напрочь лишено творческого мышления. Вот почему не я, это Иосиф Серьезно назвал кибернетику уже Видите Видели в чем дело? Сейчас с изобретением, созданием большого количества гаджетов, которые позволяют совершить большое количество операций за единицу времени определенно намного больше, появилась возможность использовать ее для обсчета и выстраивание неких оптимальных э, систем из э, действий. Вот э, Елена Николаевна, уважаемая, говорит, что вот это приведет к благо человека. Вот оно поможет обсчитать то, что ведет для блага человека. Но с таким же успехом она может рассчитать оптимальный вариант ликвидации людского поголовья в концлагере. Машине все равно. Что считать? Все зависит от того, в чьих руках находится этот механизм. Находится он ли в руках пролетариата или в руках буржуазии? Когда он в руках пролетариата, он будет работать на благо людей. Когда он находится в руках буржуазии, он будет работать на благо буржуазии. Поэтому, извините меня, придавать некое первичное значение какому-то механизму – это ошибка. Спасибо большое. Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, ваши вопросы Марку Анатольевичу. У нас была техническая неполадка, поэтому кто-то, вот, кто смог нам подключиться вновь, пожалуйста, присоединяйтесь и задавайте вопросы. Марк Анатольевич, почему Путин заинтересован в продлении договора СНВ-3? Сегодня даже прошла информация, что без всяких условий, он говорит уже, хотя бы на один год, пожалуйста, с мольбами продлите договор. В чем там соль? Ну, видели ли, договоры СНВ-2 – это договор о размещении ракет средней и меньшей дальности. Вот, э -э, американцы намерены сделать его Очевидно, я так понимаю, я не могу себя судить. Надежной защиты от ракет средней и меньшей дальности у Российской Федерации пока нет. Поэтому нужно этот срок оттянуть. Возможно да. Угу. Спасибо. Вот э, тоже интересное заявление. Ухудшение демограф демографического прогноза Кремль объясняет двумя ямами. Великой Отечественной войной и распадом Советского Союза. Ну а почему, а, а почему Первую мировую войну не объясняет? Ну да. И вот еще а такое вот, уточнение. Да, дело в том, почему появилось демографическое Прошу прощения, я не до конца, просто вопрос еще озвучил. Кремль уверен, что без принимаемых мер поддержки падение было бы еще быстрее? Вот. Пожалуйста. Так, дело в том, что падение э, демографической ситуации это следствие не развала Советского Союза, ни невеликоте следствие. Э, Извините меня, людоедской политикой 90-х годов. Когда люди э, просто не, не, не верили в завтрашний день, они не заводили семьи, они лежали не детей. Нечем кормить было, самим нечего было есть. Я помню, э, когда у нас э, с женой дома, а я ведь, будем говорить, на достаточно высокой должности работал. А зарплату не платили. И у нас дома была только хлеб и картошка. И то только, чтобы сыновей кормить. Сами мы с женой ели то, что после них оставалось. И в таком положении было подавляющее число граждан России. Вот откуда демографическая яма. следствие людоедской политики 90-х годов. Либерасты э, свято выполняли э, завет, так сказать, э, э, мат для нормы, что экономически на территории России оправданно а проживание не более 15 миллионов человек. Вот они и уничтожали людей. Именно вот эти. Понятно. Спасибо. Марк Анатольевич, почему группа Молотова, Кагановича и же с ними проиграли борьбу за власть с Хрущевым, которого никто и никогда не рассматривал всерьез? <сёк Monday> Дело в том, что на президиуме ЦК Хрущева отстранили от обязанности первого секретаря. Должен вам сказать, что после 19 съезда партии в уставе партии не было такой должности. Первый секретарь, второй секретарь, генеральный секретарь, были просто секретарь ЦК. Значит, но ну а что сделали сторонники Хрущева? Они обзвонили членов ЦК и собрали в неочередной плену без решения президиума ЦК. Они подобрали до своих сторонников. Молотов, Маленков, Каганович, свято верили в партийную дисциплину. Они на этом деле выросли. Они всю жизнь боролись за партийную дисциплину в тех же дискуссиях 20-х годов партийных. Там жестко соблюдалось решение. А здесь, понимаете ли, я как помню, у нас в учебниках общества не было. Через сколоченное ими арифметическое большинство в президиуме ЦК им удалось отстранить от власти Никита Сергеевича Хрущева. Но сторонники партийного курса с этим не согласились и потребовали созыва пленума ЦК. Так вот они не могли его потребовать. Они его собрали сами, незаконно. вопреки э, партийным нормам, партийной дисциплине. Решение осознанного пленума решает э, президиум э, ЦК. Решать должен был. Просто честные люди столкнулись э, с аферистом и жуликом. Вот такой вопрос. Процесс «Весна» в начале 30-х годов, каковы были причины? Извините меня, тогда достаточно было большое количество процессов. Но могу сказать только одно. Все процессы, которые происходили в Советском Союзе по осуждению врагов советской власти, они были открытыми. И все могли видеть обвинения, доказательства. Подсудимые пользовались услугами адвокатов, которые их защищали. Это был высший, как говорится, такой уровень демократии. Или народовластия даже, точнее, не люблю слово демократия. А, да. Поэтому, будем говорить так, я детально обстоятельств этого не знаю. Не могу сказать, но знаю, что вот был такой генеральный прокурор Российской Федерации Казань, Значит, тот, который выдвинул обвинение против участников событий 1993 года по Дому Советов. Так вот, я однажды читал интервью с ним когда он говорит, мы вот, он учился при советской власти в томском университете, и, говорит, нас послали в качестве практики смотреть дела вот этих процессов 20-30-х годов. И я, к своему удивлению, увидел, как скрупулезно исполнялись законы. Законы, говорит, были драконовские, но исполнялись они скрупулезнейшим образом. Но если враг говорит такое, значит, так и есть. Спасибо. Такой вопрос. Есть ли риск, что в ближайшее время все в мире окончательно рухнет, что вызовет величайший кризис в истории человечества? А кризис у нас уже идет. Начиная с 70-го года, прошлого века, буржуазия никак не может выбраться из этого кризиса. Частично замедлило его убийство Советского Союза. Значит, не надо было отдавать Советскому Союзу долги. Наоборот, выкачили достаточное количество средств, чтобы заткнуть свои дыры. Но процесс не остановили. Кризис 2008 года. Товарищи, просим прощения за технические неполадки. Продолжаем нашу передачу. Спасибо большое, что вы с нами. Вопрос, Марк Анатольевич. Расскажите, пожалуйста. А э, каков выход из кризиса буржуазия готовит предложить мировому сообществу? Война? Э, большой войны глобальной не будет. Будет война локальная. Масса локальных войн. В сути либерального глобализма, именно как раз такие локальные войны, на большую войну она не пойдет, опасаясь ударов возмездия. А вот... Э, Истощать друг друга в локальных войнах, они будут. И здесь, будем говорить, ведь их задача сейчас максимально расшестать э, систему мироустройства, в котором есть место для национальных государств. Они их хотят уничтожить. Снести эти все границы, э, сосредоточить активы Земли в немногочисленных руках, вокруг себя их обслуга, а все остальные люди это. Извините меня, лишние. Их потихонечку будут убивать. Причем не впрямую, а отсутствием нормальной еды, воды, воздуха, лекарств. Это уже происходит. Да. Их потихонечку будут низводить до уровня овечьего стада. И законодательное закрепление неравенства людей. Только так буржуазия может спастись. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про выборы 96-го года. Как повлияла поддержка «Лебедем» Ельцина на поражение Зюганова? Никак. Я напомню вам, что во втором туре Зюганов победил. Он просто, когда им сообщили, что вас все равно к власти не допустим, мы введем, Ельцин готовится ввести чрезвычайное положение, Зюганов-Струсин. И вместо того, чтобы на поддержке тогда еще полезновляющего большинства советских людей взять власть, он решил, как говорится, поиграться в буржуазную демократию. И первый поздравил Ельцина с победой. Рябов, тогдашний представитель центра Сберкома, ввели о Ельцина уничтожил все объютни, которые пришли в Центральный избирательный комитет, и сам из России сбежал. Там был вопрос в предыдущем нашем блоке во втором, о вашем отношении к писателю Солженициму с точки зрения литерату литературы большого искусства, так сказать. Как вы относитесь к нему? Вы знаете, у меня отношение к нему как у Макара Нагульного из э, э, Поднятой Целины. Вот там он говорит так. Был у нас в роте бас. На всю армию бас. Оказался контракт перебежал к великам. И что он после для меня, меня бас? Фистули он для меня продажный, а не бас. Солженицын Никакого не писатель. Он лагерный стукач ветра. Донос он писать мог хорошо. По его доносам более сотни человек, понимаешь, пострадало. Причем совершенно безвинно. Поэтому для меня это предатель и мерзавец. И я не собираюсь оценивать его каких-то литературных потоков. Хотя пробовал читать эту книгу на третьей странице пленул книгу и выкинул его в помойку. Да. Спасибо. А как можно закрепить неравенство людей? Вот как касты в Индии. Угу. Я вам рекомендую посмотреть один хороший американский фантастический фильм по названием «Судья дред». Вот такой участь нам готовит. Когда, Марк Анатольевич, да. Когда будут просто людей убивать. Без разбора. Ну, а зачем их убивать, если можно их культурненько дать им дожить? А, 10 -10, они, 10 -10? 10 -10? а, а если они, понимая, против этого устают? У них ничего нет. Прилетает судья Дред, правда, на, не на вертолете, а на мотоцикле с ракетными установками, и по скоплению людей сверху бред. Может ли малая группа в количестве 100 человек на всю Россию повлиять и э, вернуть к идеологии справедливости и социализма на сегодняшний момент, объективно говоря? Объективно говоря, пожалуйста. Вы не помните, сколько было на первом съезде РСДРП в Минске? Сколько там было человек? Копейки какие-то несчастные. Восемь да. человек там было? Да. И с этого все началось. Почему? Потому что эти люди рассказывали людям, кто их враг и что с ним надо делать. А увеличивается эксплуатация. Проигранные войны, э, это самая э, жесточайшая мясорубка Кровавой Первой мировой войны, в которой Россия не имела никаких государственных целей, довершила, будем говорить, э, с э, определение, э, то есть поднятие сознания людей до определенного уровня. И как раз тогда, когда голодные женщины в Петрограде пошли. Центр города требовать хлеба, три дня Петербург хлеба не привозить. На их разгон выдвинули гвардейские полки, Волынские и Литовские. Они вместо того, чтобы стрелять по женщинам, перестреляли офицеров и присоединились к женщинам. Так началась февральская революция, в Петограде, которую позднее оседлали буржуазные деятели Меляков, Бучков. Именно они, в том числе и примкнувший к ним Шульген, потребовали от императора отречения. И он его легко дал, как сказал его конвойный офицер. Отрекся от царства, как командовали эскадроном сдал. Понятно. Спасибо, Марк Анатольевич, за разъяснение. Вот такой вопрос. Для чего и почему было объявлено о построении социализма в 1936 году? В 1936 году не было объявлено о построении социализма. Сталин сказал, социализм в нашей стране победил полностью. Пока не окончательно, потому что существует опасность реставрации капитализма изгиба. Но капиталистических элементов в в нашем государстве не осталось. Не построен, а победил. Это разные вещи. Mm -hmm. Спасибо. Марк Анатольевич, не считаете ли вы, что современные все средства массовой информации, YouTube-каналы, радиоэфиры, они фактически капсулизируют народ в зависимости от их ожиданий. Вот что хочет человек услышать? Пожалуйста, добро пожаловать там, к Семину. Хочет человек что-то иное? Там, добро пожаловать к Невзорову и так далее. В общем-то, вот, зрителей много. Да, а я вопрос нет, понял. Пожалуйста, да, вот прокомментируйте такое суждение. Ну, говорите, как. Так вот, ты что это делается? Задача капитализма, чтобы люди как можно меньше думали об окружающем их мире. Они внедряют через интернет так называемое клиповое сознание. Когда вот есть кусочек какой-то, и вот ты в нем сиди и э, только в нем и действуй. А все остальное тебя не касается. Поэтому для этого предназначены буржуазные средства массовой информации, в том числе интернет, для разобщения людей. Это даже является в настоящее время каким-то витамином радости. Люди приходят уставшие с работы, включают в себе свой канал и, в общем-то, абстрагируются от объективной реальности. И группа в 10 человек на каждый город Катя, может... Катя, ты, может быть, ты будешь за меня отвечать на вопросы? Я вопрос задаю, Марк Анатольевич. Ну, так ты задал вопрос, я на него отвечу. Давай следующий вопрос. Так это продолжение вопроса. Хорошо, я перейду к следующим вопросам. Марк Анатольевич. Почему СССР не смог противостоять национализму? И является ли случай в, Казах... в Казахстане, в казахской СССР, СС... когда казахи боролись с назначением русского Коблина, проявление да, национализма, или это связано с чем-то иным? Полбина. Именем? Полбина, написано Коблина, я поэтому замялась. Да, Вань, хорошо, пожалуйста. хорошо, что не Гоблина. Вот. Так вот, будем говорить так, когда центральная власть слаба, неизбежно развиваются центробежные силы. Всегда находится группа людей, которые хотят быть первым на хуторе, а не вторым в городе. Им кажется, что если они будут на своем хуторе, вот тут-то они и заживут. Вот поэтому и начинают происходить подобные вещи. Потом они, конечно, в разум приходят. Но, увы, поздно розы пить боржоми, когда почки отвалились. Можно следующий вопрос? Конечно. Если я замолчал, значит, я ответил. Вопрос исторического свойства. Вот, кстати, уже у меня вопрос. А насколько сейчас актуально задавать вообще исторические вопросы? Не стоит ли нам, в принципе, больше погружаться в актуальность, Марк Анатольевич? Как вы считаете? Человек, не знающий истории, на сегодняшний вопрос не ответит. Потому что можно перекопаться, перелопатить. Я еще История, Хорошо, вот такую историю надо знать. Это, будем говорить одно из звеньев в цепи понимания существует проблем. вырви любое звено, и ты уже не поймешь ничего. Почему Сталин в послевоенные годы приказал вывести всех инвалидов войны из крупных городов? Что это сказал такой глупости? Вопрос такой. А -а -а. Ну, на осылок да, там, там... на какой документ. В литературе описано, да? Вот Но ну, извините меня, если кто-то пишет, художественная литература есть фактический материал, не уже. Бум говорит да. Было создано несколько интернатов для людей, которые, будем говорить, сами передвигаться могли без ног, в основном. Их надо было каким-то образом как говорится, за ними ухаживать. Но это было не повсеместно. Наоборот, я в свои, так сказать, молодые годы, 50-е годы, видел достаточное количество инвалидов, которые работали в самых разных артелях у нас в годы. Сапожники, часовщики, швеи, самая на их работали, портные было большое количество инвалидов. Человек, который задавал вопрос, поясняет, что это общеизвестно, даже из Москвы перед знаете, Международным фестивалем. Знаете ли, что общеизвестно, это все анекдот. Если вы говорите, что вот была дана команда, сошлитесь на документы. А вот то, что кому-то общеизвестно, то, что вам мозги напихали. Это, извините меня, еще не означает, что это было так на самом деле. Даже можно спросить родителей, бабушек и дедушек, в общем-то, все росли в, в одних дворах, и помнят ли, помнят ли они ветеранов без ноги, без руки? Да нет, думаю, что... а это самое, без хватало, без ног было много. Вот у нас, будем говорить, ну, часто это, наверное, смешно, но у нас тогда были, по дворам ходили люди, которые точили ножи, топоры, и вот э -э, на нашу улицу постоянно приезжал на своей коляске инвалид с точильным станком, у меня на коляске был точильный станок приспособлен, вот он точил ножи, топоры, самое. он паял кастрюли, э -э, там приносили, ему, прямо тут делался. Вот он приезжал на коляске на своей. Как сейчас помню, колеса от трофейного немецкого велосипеда на таких дутых шинах. Да. И это самое кресло. Такое, по-моему, даже вот, как у зубного врача с, этими, с различными представлениями, которые фиксируют тело и не дают, как говорится, дергаться. А руки свободные. Вот он впереди было закреплено точило, Значит, он, как говорится, своей культяпкой. У него значит, одной ноги не было полностью, а одна была ну, чуть ниже колена обрезана. Вот на ней был одет протез. Он закреплен был этой самой подошвой к этому, как она называется. Ну вот ножной этот рычаг качается, mm -hmm. как старый шиномой. Вот он ее качал и руками точил ножи-топоры, или паял там этими руками паял, как э, э, называется кастрюли худые и так далее и тому подобное, тазы и прочие прочие вещи. Сейчас э, это, наверное. Дико, слушай, ну тогда это было обычное, так сказать, дело. Генри Белый, который задает этот вопрос, а вы не хотите провести параллель с сегодняшним временем? действительно видим спло... очень много инвалидов, которые в метро попрошайничают, а потом сдают деньги своим хозяевам. Хозяева находят их бездомными и отрубают даже, и многие делают операции, чтобы они Значит, всю да. жизнь были к ним привязаны. В свое время Марк сказал одну очень любопытную фразу. При нуле процентов прибыли капитал неподвижный. При 10% прибыли он приобретает подвижность. При 50% прибыли капитал становится чрезвычайно подвижным. При 100% прибыли капитал становится способным на преступление. При 300% прибыли нет такого преступления, на которое не решился бы капитал даже под угрозой висеть. Вот вам и ответ. Общество буржуазное. Буржуазное. И поэтому, когда есть 300% прибыли, можно и ноги рубить, и руки рубить. Можно лица уродовать. Можно за нее устраивать из детского дома публичный дом. Такое тоже случалось. Да, можно брать людей в рабство. Это все... Святые вот. 90-е, которые да. продемонстрировали... Ну, вы пред... пере... Я вопросы сейчас озвучиваю, которые уже поступают к нам в чат. Пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Знакомы ли вы, уважаемый Марк Анатольевич? с каналом «Ньюсфронт». Как вы к нему относитесь? И знаете ли работы их авторов Александра Роджерса, Юлии Витязевой, которые ведут пропаганду солидаризма? Знаю. И несколько раз Роджерс под мой каток попадал. Канал «Ньюсфронт» – это канал, созданный на базе борьбы против бандеровцев. Ну, как всегда, у него нашлись хозяева которые его перенацели. И я сейчас все меньше и меньше с этим каналом общаюсь, только когда меня пригласят по какой-то теме. <как> ну и там я стараюсь проводить нашу линию, хотя ведущие меня постоянно просят, не касайтесь ситуации в нашей стране. Но я, извините, меня говорю о том, о чем считаю нужным. Следующий вопрос. Марк Анатольевич, почему система, выстроенная Уга Чавесом, не может справиться с постоянным дефицитом? Неужели при умеренном социализме деятельность спекулянтов напрочь убивает плановую экономику? Венесуэла находится в блокаде. И она бы и рада бы купить. У нее есть для этого возможности. Она бы и рада купить. Необходимо ей продовольствие и лекарство. Просто Америка обложила ее в блокаде, не пропускает мне это все. Для того, чтобы решить этот вопрос, надо эту блокаду сломать. Вот и все. Это не свойство социализма. Это происки врагов социализма. Попытки его уничтожить. Спасибо. Революция требует финансирования. Как коммунисты видят коллективное использование средств в автоматизированном обществе? Извините меня. Во-первых, что значит требовать финансирования? Финансирование нужно будет, если понадобится, как говорится, что-то закупать в массовом порядке. Но для того, чтобы что-то закупать в массовом порядке, надо сначала создать организацию. Без организации любые финансирование, любые закупки ничего не стоят. А потом, извините меня, когда организация достаточно большая и мощная, одних членских взносов хватит на то, чтобы создать соответствующие резервы. Тем более, я уже вам говорил, что... Сегодня в наемных работниках находятся и офицеры. А вот когда они осознают свое место в этом мире, когда разберутся в своих целях и задачах, классов и вступят в политическую борьбу за достижение этих целей и задач, тогда и оружие найдется, и без всякого финансирования. Я прошу прощения, я неправильно зачитала вопрос. Коллективное, коллективное использование средств в атомизированном, конечно же, обществе, а не автономном, я прочитала, скорее всего. Прошу это, прощения. Это не принципиально. Я рассказал, каким образом это делаться будет. Это был последний вопрос. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Спасибо, Марк Анатольевич, за ваши ответы. Дорогие друзья, информагентство «Ледокол» Не прощайте с вами. До следующей недели. Всего доброго. До свидания, товарищи. До свидания.